понравилось на данном курсе? Мне понравилось планирование прежде всего, потому что сама идея курса, она такая очень четкая, я бы сказала. То есть все по плану, именно то, что нужно знать тем, кто хочет начать эту методику использовать, или тем, кто, может быть, ее использует, для себя какие-то тонкости выявить. Вот. То есть вот эта четкость, она очень важна, мне кажется, в курсе. Но и сама организация, трансляция, операции, это все, конечно, на высшем уровне, я довольно не начинаю.